Забьем. Мы забьем. 31 января 2020 года. Биумус вермикомпост отправляется к постоянному клиенту. Плюс заказал еще ногу гуматы в тепличке на приусадебное хозяйство. тонны Биумус у нас отправляется. Вот. Смотрим на наш красавчик Биумус Просеянный через фракцию 3 мм 31 января 2020 года Ждет наш ворушитель Работу весеннюю КАЦ КАЦ гулять хочет, не выпускаем мы его на прививке, да как скажи всем зрителям подписываемся и ставим лайк пойдем сейчас посмотрим обзор бутов, да как укрыли бурты мы на зиму привезли соломку посмотрим как у нас будет обстоять обстановочка по весне Там большая куча с навозом заготовки с конским посмотрим как оно дело будет развиваться дальше ну, червь работает активно уже по сути все сел всем удачи всем всего хорошего